Вас приветствует магазин Spartex InBuy. И для ваших детей у нас есть очень хороший комплект, который пользуется большой популярностью. На сегодняшний день это хит продаж. Он есть в двух цветовых решениях. Есть еще вот такой вот розовенький для девочек. Я вам покажу его немножко позже. А сейчас поговорим про комплект для мальчиков. Он идет в трех размерах. XS, S и M. XS идет на трех колесах. M и S идет на четырех колесах. Что входит в этот комплект, который называется Tempish UFO Baby Babyscape? Набор для маленьких роликов. У нас идет рюкзак, а в рюкзаке полностью весь набор для катания на роликах. Шлем, защита запястья, налокотники, наколенники и, конечно же, сами ролики. также в комплект входит еще набор инструментов и ключей а сейчас поговорим про важную часть этого набора это конечно же ролики ролики раздвижные перед вами размер xs размер для детей 26 29 здесь есть зазор в три сантиметра что очень удобно ролики раздвигаются очень легко откручивается здесь и он или задвигается, или раздвигается. Здесь есть два крепления для регулировки по размеру и подгонки. Внутренний ботинок достаточно мягкий, прочный. И он тоже регулируется по размеру. Производитель предусмотрел все тонкости, все моменты, которые нужны будут вашему ребенку. С помощью липучек вы регулируете размер. Что примечательного в этих роликах, они достаточно легкие. Колеса здесь износостойкие. Сам ботинок сделан из композитного материала. Использован композитный алюминий. Очень хороший вариант для детей. Вы сможете передать еще этот набор вашему подрастающему поколению. А в дальнейшем и передать знакомым. Для того чтобы они тоже учились кататься на роликах. Обратите внимание на этот набор. Он очень красивый, качественный. Для ребенка будет очень удобный. Заходите к нам на сайт, выбирайте ролики для ваших детей. Не забывайте про обязательную защиту. Это шлем на коленнике, на локотники и защита запястья www